как дорог в переплетении орбит чей-то блеснет уголек чья-то звезда догорит все что держало огонь все что не знала потерь каплей дождя на ладонь Капли с ладони твоих По жизни линии Ты свято верила мирно твои Глазами синими Но Скоро по с дождем Слезы смешались С дождем Этим сентябрьским днем Все слова Ни о чем Но скоро по дождем Слезы смешались с дождем этим сентябрьским днем, все слова не о чем. Тянутся вдаль провода. Струнами в белый туман Поезд уйдет никуда дождь дождей океан В шуме вокзалов чужих Горлом почувствую ком Все-таки не было лжи В этих словах ни о чем Сбегают капли с ладони твоих По жизни линии мир над боей глазами синими Но скоро в с дождем Слезы смешались с дождем Этим сентябрьским днем Все слова ни о чем Но скоро в с дождем Слезы смешались с дождем Этим сентябрьским днем Капли с ладони твои По жизни линии Ты свято верила В мир на твоих глазами синими Но скоро во поезд дождем Слезы смешались с дождем Этим сентябрьским днем Все слова ни о чем Но скоро поезд дождем Слезы смешались с дождем этим сентябрьским днем.